Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун, и снова мануальная декомпрессия за череп, за основание черепа, ну, как раз вот позвонки все. Тянем, расслабляйся. Вот даже тут просто при растяжении уже можно услышать, как они хрустят. Наша цель дойти поглубже до позвоночника. тут так, признался, что было... Это был великий лет. Пальцы хорошо. До грудного отдела дошло, да? Да. Ну вот, шесть. А, вот, до сюда даже, да? Если хочешь, можно до поясницы еще дойти, попробовать. Можно, а то да? Тогда двигайся обратно. Вот поясницу подложим в подушку, прочитай. Так, просиложить. ложись. тоже Еще разок расслабляемся, представьте, что ты лежишь на пляже, белый песочек, голубое небо, нас ничто не тревожит, а мы вытягиваемся, ну как, да. шикарно. А вы, если боитесь, то много теряете. С вами был Олег Гудвин, он настоящий волшебник, он спасает тела от пятки до судьбы.